Лессон номер 154 Продолжение библейских рассказов на английском. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пётр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюк. Эти мужчины и женщины собирают маленькие кусочки хлеба. Собирать to pick up. Собирать грибы, собирать ягоды. Pick up. Значит, эти мужчины и женщины these мужчины men and женщины Вимен, женщина, woman, а женщины вимен, вимен, а пикин, есть собирающие, а пикин ап. Есть собирающий. Little pieces. Little pieces. Маленькие кусочки of бред. of бред хлеба. Little, не little, а little, little, little, pieces, кусочки of bread. Послал хлеб с небес, так что его народ не будет голодать. Время какое предложение? Бог послал. Прошедшее. В настоящем был бы Бог посылает. В будущем Бог пошлет или Бог будет посылать. Итак, время прошедшее. Посылать глагол переводится на русский язык как send, to send. Посылать, отправлять. А послал или отправил, значит, это будет sent, sent. Прошедшая форма. Итак, как будет звучать? God Сент, Сент, язычок к небу верхнему. Сент, Бог послал. The bread, хлеб, down, вниз, буквально означает from heaven, с небес. Поэтому его люди не будут голодными. Поэтому so, his people его народ или его люди his people would not be не будут hungry голодными Бог кормил свой народ каждое утро кормить to feed в прошедшем времени fed – глагол неправильный. Значит, будет God fed his people – свой народ every morning – каждое утро. Покажи взрослого мужчину, благодарящего Бога. Показать – это to, show или point to, или Show Покажи взрослого. Point to the big man. Взрослого мужчину. Благодарящего. Is sanking. Sank Think, Благодарить. Think. Думать. Thank. Благодарить. Is sanking? Благодарящего. Of God. Благодарящего Бога. Point to the big man.